Вечер вроде по лесным дорожкам, Ты ведь тоже любишь вечера. Подожди, постой еще немножко, Посидим с товарищами у костра. Подожди, постой еще немножко, Посидим с товарищами у костра. Задумчиво так на меня Нет на свете Глаз твоих чудесней Что глядят задумчиво Так на меня Вижу целый Мир в глазах тревожных В этот час на берегу Круто Не смотри Ты так неосторожно Я могу подумать Что-нибудь не то Не смотри Ты так неосторожно Осторожно, Я могу подумать что-нибудь не то Вслед за песней позовут ребята В неизвестные еще края И тогда над крыльями заката Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя И тогда над крыльями заката Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя Ты ведь тоже любишь вечера. Подожди, востой еще немножко, Посидим с товарищами у костра. Подожди, востой еще немножко, Посидим с товарищами. У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 Большой и звездный снежный, Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались, Как отблеск от заката, Костюм. Все мы здесь сегодня собрались И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним Их и песнями мы каждый вздох напомним, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, мечтами их, и песнями мы каждый вздох напомним, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.